Компания Subaru представила наследника компактного кроссовера XV. Машина получила новое имя, теперь это Cross-Trek. Впрочем, не такое уж оно и новое. В Северной Америке модель XV так называли и раньше, а теперь имя cross Кросстрек станет единственным и всемирным. Габариты остались почти неизменными. Вряд ли кто-нибудь сумеет на глаз определить, что длина сократилась на 5 мм, а колесная база на те же 5 мм увеличилась. Возможно, на очертаниях отразится уменьшение высоты на 15 мм. Одной из главных потерь, возможно, станет дорожный просвет, который с почти рекордных по меркам класса 22 см мог уменьшиться до среднестатистических 20 Впрочем, мог — это потому, что раскрыта только японская спецификация, а там, в отличие от Европы и России, клиренс XV и раньше был 20-сантиметровым. Автомобиль построен на модернизированной глобальной платформе Subaru, как и почти все остальные нынешние автомобили марки. Что касается силовых установок, то здесь производитель, как сегодня заведено, выдает информацию по чайной ложке. Известные на данный момент детали касаются японской гибридной полноприводной версии. Пока подлинно известно, что у себя на родине Кросстрек выйдет со знакомой бензоэлектрической установкой e боксер. Она включает двухлитровый атмосферник и вариатор Lineartronic в которой встроен электромотор. Характеристики пока не объявлены, но в нынешней версии бензиновые и электрические моторы развивают 145 и 14 лошадиных сил соответственно. Машина осталась по умолчанию полноприводной, и это действительно традиция достойное продолжение и кстати о традициях. В этом году системам полного привода Subaru исполняется 50 лет. К сожалению, пока неизвестно удалось ли инженерам увеличить объем грузового отсека. Все-таки одна из проблем нынешнего компактного кроссовера это как раз крохотный багажник. Кросстрек получил обновленную систему i-Sight. Двух фронтальных камер японцам показалось мало и они добавили еще одну посередине. Дескать, третий глаз лучше и быстрее обнаруживает велосипедистов и пешеходов. Наконец-то машина получила полноценную систему кругового обзора, а в салоне можно увидеть новую мультимедийную систему с вертикальным дисплеем диагональю половиной дюймов. Продажи начнутся не скоро. Даже на японском рынке новинка стартует в следующем году, и лишь затем начнутся поставки на экспорт. Зато в этом году мы увидим еще одну новинку, свежую инкарнацию Subaru Импрезы. Японцы должны показать ее в ближайшее время.